Чего? Чего? ты любишь как-то? О, ты не учишь меня дома. Квартиру вообще не узнать. А что с ней? Все. Что все? Холодильник полный. Серьезно? Битком? Вообще, на, вот, Даже с, это, Вот этот фонарик светит, его не видно. А я сегодня к вам в гости на ужин. Да, ну вот на все вот это. Все видно? Да. Сегодня к вам приедем. Что, реально? Да. Я вообще сейчас в квартиру не узнал. А что ты на себя поставил? Тебя ничего не смущает? Ну, тогда давай поставим, как она была, чтобы он посередине. Ну и что? Запись идет? да. Все, начинаем. А что начнем? А что начнем? А чем начнем? Все, вот из клея, уже не то пальто. Уже все. Давай по топовым апартам. Мы с тобой на этих выходных должны ехать в Мане и отснять ролик. По топовым апартам? Да, плюс у меня там еще два... А фарк нарисовался прям по низу рынка, уже готово, все, бери и пойти. Наверное, поближе сюда чуть-чуть подсадь. Не так-то близко. Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Колосов, Илья Шаршин, друзья. И не забываем, вот она вся грядка, вот здесь подписываемся, лайки, уведомления, колокольчики все ставим. И как всегда вы будете в курсе всех событий. все а так... кнопочки у нас снизу, не забываем. Ставим да. лайки, комментируем. Вот, друзья, давайте вот... Под этим роликом прокомментируем максимально, пожалуйста, быстро. Сразу сначала лайки, а потом комментарии. Сразу же прям зашел, вот только прям 2-3 секунды посмотрел, сразу пиши комментарий любой. И мы читаем комментарии, мы их смотрим, изучаем, руководство смотрит. Соответственно, мы ваши пожелания учитываем в других видеороликах. Иван, как дела? Отлично. Давай. Отлично. Поехали. Да, давно Поехали. нас не было. Друзья, продолжаем... В том же ритме. И сегодня хочется поговорить о топовых апартаментных комплексах, да, то есть где сейчас можно зайти с наличкой или без налички, неважно как ты заходишь, и можно сразу выходить на доход. Сразу на доход? Да, давай, первый комплекс. Давай, а -а -а. наверное, пять. Ну, вот мы приобрели и прям сразу начинаем сдавать, да? Да. Хорошо, давай Прям я. Прям завтра. Прям завтра. То мы, еще начали, мы уже начали задавать перед выходом на сделку. Давай, я первый. Это будет в Дагомысе готовый космос, который да. это бывший, в кавычках, Хадажо, который был несостоявшийся, откуда ушел Акор. Он не то что ушел, он даже туда и не заходил, потому что были слухи, сейчас зайдет Акор, Акор. Потом сделали ребрендинг, назвали его Лерон. Это местная управляйка, она не вывезла, не справилась. Подписали договор с космосом 30 декабря. И вот там можно рассмотреть, там есть очень э, интересно минимальные цены, возможности, где э, ремонт, мебель техника, самое главное, там есть кухня, кухонная зона. Я считаю, что Слушай, большая. Картошку там жарить. Да, да, да. И лук жарить. Картошку с луком, вот, вот в совокупности. Чтобы там была своя территория, приватная, закрытая. Ресторан Новикова э, называется Дружба, бассейн, э, трансфер, застройщик предоставил. Это все понятно. Все есть. да. А, Неоднократно слышали про наш нынешняя а дальше, сейчас уже... А Космос, космос, уже, космос да, да. уже называется Космос да, сейчас они меняют вывеску и будет называться это уже Космос, все остается просто сменили управленца и все, самое главное при любом э, крутом комплексе, не важно пусть это будет замок и золото, самое главное чтобы там был управленец, это очень важно да, друзья, в свою очередь, что собственно я делаю с Космосом да? а мы сейчас прорабатываем с брокерами, варианты банков с банков с, кем мы можем, с каким банком мы можем зайти на этот проект. Понятное дело, там проходит Сбербанк, но сейчас в текущих реалиях даже зарплатным клиентам иногда отказывает Сбербанк. Соответственно, мы со своей стороны, стороны ищем пути отступления, то есть, с какими банками можно забрать Апартамент. К примеру, мы сейчас провели манэ банком «Союз». Да? Про банк я особо не слышал, никто о нем не знал. Но, тем не менее, провели э, сделку, все классно, все круто. Соответственно, у нас есть еще ряд банков, да, это не ведущие банки, которые дают точно такие же условия по покупке, да, по кредитованию, по процентной ставке, по страховым взносам, так скажем, э, которые также могут кредитовать. И мы сейчас э, с брокерами, Прям углубились в АДАЖУ да, и понимаем, теперь, какие будут банки проходить. Ну, адажу это уже все. Про Адашу нужно забывать, это просто на слуху. Космос-космос. Все. Для всех космос. Да, ну, может быть, не за... Ладно, Кто давай. Хочет? Я первый вариант так... назвал космос. Давай. Теперь твой второй вариант. У нас осталось, друзья, 4 варианта. Еще 4 варианта, Хочется сделать, знаете, хочется сделать акцент в сторону Мане. Друзья, у меня сейчас есть апартамент в Мане за 15 миллионов. За 15 миллионов, внимание. Ремонт и все, он все включено, то есть ты забрал, а все, это... значит, второй. Слушай, ну там все равно как бы для сдачи пойдем. Все равно... Не, не, он ну, там, кстати, охрененный вид. Я был в этом апартаменте, охрененный вид мне очень понравился. Даже друзья, знаете как? Сейчас буквально вот в ближайшие дни только не пропускайте, будет видеообзор про Мане. мы с Илюем покажем. Полностью входную группу, как мы там кушаем, как мы там заселяемся. На что концон, нравится, что не нравится? Что не нравится, да. Все плюсы, все минусы. Сейчас буквально выйдет очень интересный и большой обзор про комплекс Моне. Моне, да, соглашусь. Да, и мы uh -huh. знаете, что сделаем? Мы в свою очередь э, рассмотрим апартаментный комплекс Моне не со стороны как э, агентов недвижимости, да, э, риэлторов. Мы рассмотрим, так скажем, изнутри со стороны. Э, туриста, ну и правильно говорю, да, то есть мы будем там отдыхать, скорее всего, там будем отдыхать, по крайней мере, мы надеемся, да. мы будем там в районе суток, да, в этом комплексе будем кушать, в бассейн ходить и, соответственно, там оставаться с ночевкой и дадим вам объективное мнение по апартаментам комплексу Мане. Давай третий, друзья, третий вариант, готовый зашел, начинает качать, сдавать круглогодично, причем самое главное с бюджетом до 9 миллионов рублей, где есть ипотеки, все все плюшки, которые я вы даже, только хотите. Я озвучил, я уже записываю. Да, записывай. Это комплекс Греция. Друзья, это большая территория 9 корпусов, бассейны, хамамы, спа, прогулочные зоны, детские площадки, ресторан, бары, что там еще, кинотеатр. Большая территория в шаговой доступности даже до вокзала, до пляжей. Да, там вообще есть все вот для отдыха. И самое главное, почему круглогодично многие из вас подумают, вопрос задают. Так, а почему же в межсезоне кому он будет сдаваться? Потому что еще раз вам напомним и скажем, что в Греции подписали договор с большими... Компаниями, гигантами, да. гигантами компаниями, да, куда будут приезжать корпоративные клиенты. То есть это та, знаете, запасная подушка, где поток корпоративных клиент, отдыхающих, да так назовем, они будут приезжать и постоянно, то есть будет заполняемость. Они хотят выходить. Есть расчет доходности Не напечатанный просто в режиме Excel А именно с печатью, с росписью Со всеми делами все можно дать Ремонт, пебель, техника, все есть, все под ключ В ипотеку можно до 9 миллионов рублей Рассмотреть Большой. Там, там, там внутри есть трехместный сейчас за 8500 Я говорю до 9, да, да. Можно и за 8500 рассмотреть Большие, хорошие, интересные варианты Это тот вариант, который вы рассмотрели В ипотеку за наличный решат Без разницы и сразу же он начинает качать Согласен согласен давай четвертый вариант цифрка 4 цифрка 4 цифрка 4 а можно я в один ряд поставлю два э, комплекса с одним застройщиком это мир 1 мир 2 и наверное, третий комплекс это мир по Ну подожди мы на сегодняшний день который сдается а не который на предсдачу поэтому давай не холдуй Подожди, но Мир 2 он сдается, сейчас вот на днях уже сдается, там февраль-март, угу. и в мае он запускается. но ну, прям совсем осталось чуть-чуть. Но понятное дело, что Мир 1, да, то есть действительно Мир 1 сдается, э, ранее об этом рассказывали, то есть там есть еще пару предложений, которые э, висят на эксклюзиве у нашего агентства Сочи ЮДВ. И те, кто переживает, что пока вы одобриваетесь, они уйдут, не надо переживать, эти апартаменты за вами, условно за вами, да, потому что мы знаем... Сколько занимает время одобрения банков, поэтому не переживайте. Миррор, в чем опять же преимущество? Лично мне, ну понятно, локация, все-все-все, это вы вот прекрасно знаете. Мне нравится высота потолков, да, потому что ты вот заходишь в другие апартаментные комплексы с тем же бю бюджетом, да, и потолки там вон, вот такие вот. И это, честно говоря, не особо нравится. Поэтому Мирр один, присмотритесь. И, друзья, давайте финалочка. Пятый комплекс это будет, ну, хочу сказать лично мое мнение из всех, то, что готовы уже сейчас данные, мы перечислили все объекты, а, какие-то такие по завышенной цене, которые мало приносят доходы, не хочу рассматривать, это не мое. Давайте я с той точки зрения, куда бы я бы сам бы вложил, я бы в районе 10-11 миллионов рублей, есть очень интересные варианты, готовое решение, ремонт мебель, техника можно рассмотреть комплекс «Метрополь». Ну извини меня, там наверху бассейн, локация, светлана, все в шаговой доступности, сдается круглогодично. Да. Вот прям круглогодично. Вот давай тогда, знаешь, как сделано, с метрополем? Сейчас я тебя буду расчесывать. Давай, давай. Ты это расчесалку взял? Да-да-да. Расчесал, расчесался. Метрополь. Я лично знаю, что Метрополь действительно сдается. Да. Сколько раз мы туда заселяли, выселяли наших продавцов, покупателей, всех, всех, всех, всех. всех Постоянно. Всех, всех. По Постоянно. По да. а, мы это знаем. Мы знаем, что это действительно премиалка сочинская. Да, У -у -у. С этим сложно поспорить. Мы знаем, что там бассейн, знаем то, что сдается, продается. А кстати, продается не так и много, как хотелось бы. Первое возражение. Готов? Вот это, вот это когда звонит тебе из Сверготы, говорит, ему, конечно, надо метрополь забрать. А он тебе говорит, а там же возвышенность как туда идти. А вдруг снег будет около и на машине не поедет. Да, машина боком поедет. Ну, давайте так, что возвышенность, что там идти? Там идти до моря буквально, ну, давай возьмем в ненапряг 10 минут. Ну, 10 минут до моря, и вы уже будете ноги мочить в море. У нас есть Сочи, находится на гористой местности. Абсолютно весь. И если рассматривать он у нас находится локация Светлана. Светлана у нас в Сочи считается самая такая локация, центр топчик. Жирнющая. Жирнющая, Жирнющая да. да. По меркам Сочи. Не нужно сравнивать вам там с какими-то вашими городами. Поэтому метрополь достаточно очень шикарный комплекс, где входная группа, детские площадки, бассейн, спортивный тренинг тренажеры, как и спортзал назовем. Ну то есть еще очень нравится в а, с перепродаж, квартира отскакивают, там небольшие 18-20 метров площадью и в них, кстати, в большей степени сделан ремонт, как в отеле. Да. Помнишь мой ну, ролик? С Отельного, варианта. Отельного варианта, да, то есть они тогда еще э, додумались и сделали, ну то есть они шли в правильном направлении, собственники. Единственный минус, единственный минус э, комплекса Метрополь, естественно, там сейчас э, перепродажа только от собственников, от застройщика давно уже ничего не осталось и многие... Собственники, не все, но многие, лениво продают. То есть они как бы хотят продать, но они лениво продают. У нас продают. есть варианты. Так Доход, и тут просто ежемесячно. Они как бы не хотят, не хотят продать Но у нас есть те собственники, которые готовы согласовывать, готовы идти на разговор. И готовы хотят продать свои... У меня, кстати, есть там квартира на четвертом этаже. Вид на море. Знаешь, сколько стоит? 20 метров в ней. 11700 там стоит полностью упаковано прямо вот до, до, вот до, до последнего тапочка вот прям все даже вот вообще все есть поэтому если что друзья давайте так вот я всегда самое главное вот у нас какой бюджет да и наша конечная цель у нас очень много у нас рынок апартаментами перенасыщен у нас очень много в основном идет номерной фонд апартаментов там разных локаций, комплексов от 10 миллионов 11, 12, 15 миллионов рублей ну вот в этой грядке, да, они все но если посмотреть фактически на данный момент по какой стоимости они сдаются их заполняемость, что у них есть там придомовая территория, где находятся я не понимаю, вот лично я бы себе я не хочу вслух называть эти апартаменты, эти комплексы но я бы никогда в жизни бы не расстался с 12-13 миллионами рублей пойти купить и получать я понимаю, а, про, прохожу, и, комплекс, и чтобы говорил. на сегодняшний день они сдавались по 2000 рублей в сутки ну как бы мне как бы я не собираюсь там как говорится деньги размазывать по стене слушай да поэтому в большинстве случаев мы м, всегда вас направляем на эти хорошие перепродажи, вот как допустим пример с мир 1 опять же там за там 11 11 500 12 миллионов начинаешь смотреть конкурентов там у тебя выползают конкуренты сколько 18 метров там 18 и 3 метра и при, почему это в том же бюджете и в принципе нельзя сравнивать и опять же того мира у ну, первого у него есть э, все-таки инвестиционная привлекательность да потому что мы заходим э, ниже рынка поэтому некоторые э, так скажем мини отельчики ну, не имеет смысла рассматривать хотя они ну, балка сдаются вопрос опять же ликвидности а, вопрос это... окупаемости когда лет через... Э, нет, нет, нет, нет, нет, меня больше беспокоит вопрос дальнейшей реализации. Потому что нет, нет, у нас хорошо идут. Опять же нет, там э, Космос, Мане, Греция, Мир, Метрополи, Фрега, там волна, они действительно, они такие, знаете, как потоковые объекты, там легко купить, легко продать, проблем вообще никогда нет. Ну, когда ты заходишь в маленькую маленькую говнобудку, так скажем, извиняюсь за выражение. Да, зашел, да, там шатковалка, доход какой-то там, плюс-минус будет. О, вот такой вот такой вот. Ну, вот, все, так все, все равно, он какой-то там есть. Я не могу сказать, что там нет дохода. Но... Вопрос ликвидности, вопрос дальнейшей реализации этого апартамента. Вот здесь вот уже начинается вопрос. Слушай, а доход ликви ликвидности, это, понимаешь... Каждый день там мусолят, мусолят твою кровать, твой апартамент, грубо говоря. Ты показываешь? Ну, я как делал. Это происходит в каждом отеле. Да? Давай, ну, так, если по-честному, да, это происходит в каждом квартире. И понимаешь, и... мне тогда проще за эти средства, за 12 миллионов рублей, пойти купить за 8,5 миллионов рублей 29 квадратов в раз-два-три на, на 19 этаже, сделать ремонт миллиона за два и сдавать. У тебя еще и деньги останутся и сдаваться будет очень хорошо. А там как из пушки сдается. Поэтому... Деньги сейчас останутся на, на мероприятие, на впрасывать покупку. Да. Сходить, поужинать в ресторанчик. Ну что? Кстати, я сейчас был в Краснодаре и знаешь, что я тебе могу сказать. Не знаю. Мне кажется, догадываешься. Друзья, когда возвращаюсь, так скажем, с региона, неважно с какого, у меня всегда одна и та же мысль в голове, что в Сочи недвижимость должна стоить еще дороже. Еще дороже, да, у нас как бы и так ценник, ну, нужно понимать, что он не маленький а, на недвижимость, но, опять же, относительно всей России. Тебя сейчас помидорами закидают. Друзья, закидайте его помидорами, огурцами, вот всеми-всеми овощами. Стоимость Сочи должна быть еще больше, потому что в том же Краснодаре, ну, блин, ну не то пальто. И, по сути, выбор то нет, да, то есть в России большая, Сочи вот такой маленький-маленький. Да. Маленький, да. А Аналогов в Конкорде Сочи нет, нет, некуда ехать, и кто бы как ни говорил, ой. Ваша Сочи, вас, ваша Сочи, и все равно все едут в Сочи. И все едут на Красную Поляну, и все едут заселяться во эти. Всех... Посмотри, уже на летний период все расписано. Яблоко нигде будет упасть. Все едут в Сочи. А Единственное, да, где еще хорошо, это в Абхазии. Но Абхазия, это все-таки Абхазия. Ну и хорошо на, Мальдив... на Мальдивских островах, там ну, вообще да, неплохо. Да. Нет, я имею в виду то, что рядом, но Абхазия, это все-таки немножко уже... Да, в ну, общем, будет... друзья, если вы хотите приобрести готовый, гост... э, готовый продукт, который будет приносить вам сразу же доход, вот вы запрыгнули в эту повозку, поехали. И он вам приносит вот это... Одно слово у вас, одно у меня. Да, и да, поплыли. И поплыли в нужном направлении. В общем, вы нам пишите, вы нам звоните, мы вам дадим самые лучшие варианты. Потому что мы делали обзор на Мир 1. Хочу сказать, были очень интересные варианты, ликвидные. И есть люди, которые нас смотрят и которые в этом понимают. Но и вы да, молодцы, и кстати, вы... что... Да, они быстро среагировали. Среагировали и забрали. Молодцы, что среагировали. И на самом деле это было верное, правильное, грамотное решение. Друзья, будьте с нами. Сочи ЮДВ работает для вас. Иван Колосов, Илья Шар. Да, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать нам комментарий. Да, спасибо. друзья, давайте до новых встреч. Побольше, пожалуйста, комментариев, лайков и не пропускаем следующие выпуски. Всем спасибо за внимание. Пока.